Всем здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами. Это партнерская программа, где деньги идут от партнера партнеры партнера 100% в сеть. На развитие фонда наша администрация не берет ни копейки. Фонд наш стартовал 7 декабря прошлого года, всего лишь с одной площадкой. Основателем нашего фонда является Денис Сологуб. Огромная ему благодарность за такой шикарный инструмент для заработка денег. Причем в неограниченном количестве у нас мы зарабатываем. Сколько желает партнер, столько и зарабатывает. У нас есть... Как я уже сказала, что мы стартовали с одной площадкой World Money? У нас добавлена площадка PD, добавлена недавно площадка Golden Ring, площадка Golden Ring крутая. Отдельно стоит площадочка Be и Будь Дома, антикризисная площадка Clever Mini и площадка Clever. На площадке World Money, PD, Golden Ring Mini, Golden Ring, Clever и Clever Mini у нас есть закольцовка. А какая здесь закольцовка. Закольцовка у нас стоит на площадке Golden Ring Mini. Это разберем маркетинг и вы сами увидите и узнаете, посмотрите. Если работать на этой площадке активно, то вы активно будете продвигаться и по всем площадкам. Значит, покупка у нас первого стола идет в обязательном порядке на всех площадках. Точно так же у нас покупка клонов есть, но покупка клонов у нас идет только по желанию партнеров. А еще одну, один нюанс вам, ребята, скажу. Значит, у нас регистрация, вывод денежных средств и перевод между партнерами подтверждается. Только через вашу почту. Поэтому почта должна быть рабочая. Это Google или Яндекс. На другие почты письма не приходят. Ну и начнем с площадки а Значит, здесь можно начать с 1000 рублей. С, с, с третьего партнера 1000 рублей вам возвращается На баланс для вывода а вторая площа... а Второй стол У нас идет накопительный а С третьего стола вы зарабатываете 10 тысяч а С четвертого вы зарабатываете 5 тысяч а ш... а Пятый стол у нас накопительный А с шестого стола у вас идет 10 тысяч на баланс Когда становится Первый партнер 10 тысяч на баланс Для вывода И идет за 20 тысяч активация площадки Golden Ring. А, а дальше со второго с третьего партнера по 30 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы зарабатываете всего лишь за один круг на этой площадке 86 тысяч, и за 20 тысяч идет активируется у вас площадка. Самая крутая у нас Golden Ring. Площадка ПД это социальная площадка, где у нас есть подтверждение активности через каждые две недели. При маркет... Когда будем разбирать маркетинг, я вам все подробно расскажу. Ну и на площадка у нас Golden Ring Mini, она недавно стартовала, уникальная где, наверное, перейдем сейчас на слайды, и я вам это все покажу, ребята. Начнем с того, что... С этой площадки нашей, как я сказала, World Money. Я ее очень люблю. Она очень доходная. А тем более мы стартовали с ней. И, и очень многие заработали шикарные суммы на этой площадке. Я ее, хоть есть и люблю Golden Ring Mini, но эта площадка все равно для меня самая любимая. Может потому, что она и называется World Money. Потому что я очень сильно люблю наш фонд. А, ну и как вы видите, здесь всего 6 столов. Столы очень маленькие. А, здесь за один круг вы зарабатываете 86 тысяч. Ну, 100, 106 тысяч. А 86 тысяч на баланс вы выводите а, себе на кошелек. А за 20 тысяч активируется площадка Golden Ring. Я говорила уже крутая. Но покупка столов у нас здесь. Первый стол в обязательном порядке. Остальные столы у нас покупаются по желанию. Вы можете купить первый и второй стол. Первый, второй и третий. Первый, второй, третий четвертый. Первый, второй, третий, четвертый. Можно и шестой покупать. Но я вам сейчас расскажу о стратегии. Есть такие. Первый и, например, четвертый, первый и пятый. Здесь очень нужно малое количество партнеров, чтобы выйти на шикарные за один круг сделать 106 тысяч. Смотрите, ребята, вы активируете первый стол и второй стол. Это всего лишь 3 тысячи. Это не такая огромная сумма, чтобы начать свой шикарный бизнес. К вам приходит первый партнер, становится у вас на это место и на это. Как только нажимает партнер второй покупку первого стола, у вас закрывается этот стол. Он у нас закрывается с двух партнеров. И вы сами под себя, ваш клон, становится сюда, на это место. И второй партнер вам делает активацию второго стола, у вас закрывается второй стол и открывается за 6 тысяч третий стол выплат. Ну и в нашем бизнесе, это не только у нас в нашем фонде, но это полностью во всем интернете дубликация своего спонсора нужна в обязательном порядке. Если вы будете дублировать своего спонсора, то вы будете всегда при деньгах. Ну и вы... Вас продублировал первый партнер, сюда, вернее, ребята, можно выставить галочку или бронь, как мы называем, и вы тысячу рублей получите на баланс для вывода. Первый партнер вас продублировал и пришел, стал к вам сюда на это место. И вы получили 3000 на баланс для вывода. И плюс идет реинвест первого стола за 1000 рублей. И реинвест второго стола за 2000. А второй партнер продублировал вас. И пришел и стал к вам на это место. Смотрите. 6000 на баланс для вывода. Итого у вас всего лишь 8 человек здесь всего в команде 8 человек А вы уже заработали 10 тысяч Для вывода на баланс Шикарно, ребята Вы своего клона тоже не сидите А закрыли Пригласили еще партнеров И закрыли своего клона И ваш клон придет, станет на это место Но пока что вы Еще не закрыли своего клона Или ваш партнер Второй или третий Или четвертый, или пятый кто из них будет активнее, тот и придет и станет на это место. Но пока еще у вас занято эти два места, ребята, а у вас 10 тысяч есть на балансе для вывода, 5 тысяч ставьте а за 5 на, баланс, на вывод, а за 5 тысяч срочно купите вот этот стол. Так как здесь, если вы закрыли своего клона, или ваш третий партнер, или четвертый, пятый, кто из них будет активнее, приходит и становится сюда на это место и у вас идет 1000 а, рублей на баланс для вывода а за 5000 у вас активируется этот стол но он у вас уже есть и куплен и вы сами под себя становитесь сюда на это место вот посмотрите вы опять сократили количество партнеров ваш первый партнер продублировал вас и приходит становится сюда к вам и у вас закрывается четвертый стол и у вас открывается за тысяч пятый стол посмотрите как быстро вы идете к большим деньгам а здесь Продублировал вас второй партнер и приходит становиться на это место. И получаете вы 5000 на баланс для вывода. А вы закрыли своего клона и ваш клон а, у, вас, а, а, у вас закрылся и вы пришли стали на это место. А первый партнер точно так продублировал вас и приходит становиться сюда на это место. Ваш клон и это первый партнер. Второй партнер продублировал точно вас и пришел встал сюда на это место. И у вас закрывается пятый стол и открывается шестой стол выплат за 30 тысяч. Первый партнер продублировал, пришел, стал. У вас 30 тысяч. 20 тысяч идет активация крутой площадки Golden Ring за 20 тысяч. И 10 тысяч на баланс для вывода. Вы своего клона закрыли и пришли, стали сами под себя и принесли себе на баланс 30 тысяч для вывода. Второй партнер продублировался. Или третий, или четвертый. Кто из них будет активнее. Пришли, Пришел и стал на это место. И 30 тысяч на баланс для вывода. Итак, ребята, вы за один круг заработали 106 тысяч. Шикарно с малым количеством партнеров. А если вы пойдете вот на такую стратегию, как первый и четвертый стол, это всего лишь 6 тысяч нужно, и будете приглашать на этот, на этот стол, так вы вообще можете выйти за 1-2 дня. А если вы пойдете на этот на эту стратегию, первый стол и пятый стол, это 11 тысяч, тут вообще нужно очень малое количество партнеров, и вы быстро выйдете на эту на шикарные выплаты. Ну вот скажите, а где, в каком проекте, где, в какой компании, с каждого партнера падает по 30 тысяч на баланс для вывода. Причем здесь ну, не нужно приглашать, как в других проектах, пол Китая. А здесь у нас настолько все, шаг сделал, деньги упали на баланс. Второй шаг сделал, опять упали деньги на баланс для вывода. Ну и я вам говорила, это социальная площадочка, называется PDI. Уникальная площадка, здесь работать командой можно очень-очень хорошо заработать. И заработать на активацию площадки Golden Ring Mini, зайти и за 4000 можно сразу, минуя удвоитель. А я вам сейчас расскажу. На этой площадке у нас, сразу говорю, что есть подтверждение активности каждые две недели. Первая неделя, когда проходит после активации, у вас 100 рублей списывается на подтверждение активности. Это распределяется 100 рублей на 10 уровней вверх, по 10 рублей реферальное вознаграждение. На, значит, вторые, вторые две недели проходят. Это идет покупка клона, и ваш клон за 100 рублей становится к вам на первый стол. Первый стол у нас идет в обязательном порядке. Остальные вы можете покупать по желанию. Первый, второй, первый, второй и третий. Первый, второй, третий и четвертый. Первый и третий, первый и четвертый. Можете первый и пятый. На любые столы. Какую стратегию выберете на ту стратегию вы будете зарабатывать. Я вам сейчас покажу, как как быстро выйти на а, а, выплату а, 4800 на этой площадке с малым количеством партнеров вы а, покупаете первый стол а, 100 рублей второй стол 200 а, третий 400 и четвертый 800 это всего лишь полторы тысячи ребята не такая огромная сумма Блок сигарет и полкилограмма шоколадных конфет. Вот вам и полторы тысячи. Чтобы сделать себе шикарный бизнес, можно это обойтись Без сигарет и можно не съесть эти конфеты. Вы приглашаете первого партнера и становится у вас он на все четыре стола. Вы следом берете и покупаете клона за 100 рублей. Этот клон у вас закрывает все четыре стола. И у вас открывается за 1600 а, стол выплат. Этот стол у нас выплатный. А теперь приходит к вам второй партнер. Становится точно так. На все четыре стола. Вы также выставили бронь и купили клона за 100 рублей. Ваш клон закрыл полностью все столы, и у вас получили вы первую выплату. Вот она. За 1000 рублей идет активация площадки первого стола на вот этой, на World Money, которую мы только что разбирали, а 600 рублей у вас на баланс для вывода. Вы всего лишь пригласили два партнера, а с третьего и с четвертого партнера вы получаете по 1600. того вы сделали всего лишь один круг и заработали на этой площадке 4800. плюс за одну тысячу у вас активировался первый стол на площадке World Money. Я говорила, что у нас есть шикарные закольцовки на наших площадках. Вот и смотрите. 3800. Вы можете 200 рублей оставить на подтверждение активности кабинета а 1600 вывести, а за 2000 активировать нашу крутую площадку Golden Ring Mini. Вот и пожалуйста. Так вы же будете работать на той площадке Golden Ring Mini и шикарно продвигаться точно так на этой площадке. На этой площадке у нас еще есть, как я уже говорила, подтверждение активности, которые реферальные вознаграждения, которые распределяются у нас полностью по всей структуре вашей. Значит, как идут распределения? А распределение у нас, если у вас, например, в команде 1024 человека, 1024 человека по десять тысяч двести сорок рублей на баланс для вывода получат два партнера. Если у вас в команде 512 человек, у вас получат 4 партнера по 512 рублей. Если, у... ой, прошу прощения, по 5120 рублей, ребята, прошу прощения. Если у вас в команде 256 человек то по 2520 рублей получат 8 человек. Если у вас 128 э, партнеров в команде, то... По 1280 рублей получат 16 партнеров. Если у вас 64 партнера, то по 640 рублей получат 32 партнера. Итак, если у вас 64, то получат по 320 рублей. Если у вас партнеров 32, то получат по 160 если у вас 16 партнеров то получат по 80 если 8 партнеров то получат по 40 рублей и если 4 партнера то получат по ой, прошу прощения 4 партнера получают по 40 рублей а 2 партнера получает по 20 рублей ну и смотрите в месяц 20 640 рублей это считаю что это очень хорошее вознаграждение реферальное где вы таком если у вас в команде например 729 человек то вы получаете представляете 7290 90 рублей. Но ну, это очень шикарное вознаграждение. А, а тут так вообще можно, даже аж глаза раздвигаются. А, и, как говорят, если расширяется юбка, чем шире юбка, а, тем никто не зарабатывает. Но только не у нас. А, у нас здесь, чем шире юбка, тем э, жирнее реферальное вознаграждение. А, поэтому здесь, на этой площадке ПД, нужно работать с огромной командой. И э, э, э, вся команда будет при деньгах, и вы а, как лидер будете при деньгах. Ну и следующая площадочка, давайте разберем, это площадка э, э, Бэхома «Будь дома». «Быть дома» она у нас вышла в антикризис, и видите, как у нас, у нас здесь партнеры в масочках, она имеет всего лишь один рабочий стол, а второй стол выплат. Вход на эту площадку составляет всего лишь 500 рублей. А на этой площадке со второго партнера вы уже возвращаете себе 500 рублей на баланс для вывода. Ну и давайте разберем как быстро с этой площадки перейти и активировать площадку Golden Ring Mini. Следующую, которую мы будем разбирать. А, активи, вы купили всего лишь первый стол за 500 рублей. Можно, если у вас есть возможность, сразу купите за 1000 а, рублей стол выплат. Вы сократите количество партнеров а, для этого. Пригласили первого партнера, который а, стал вам сюда на это место. И у вас пошло в накопительный баланс. А, 500 рублей Второй партнер у вас идет на 500 рублей для баланса на вывод. Вот здесь вот, ребята, купите, пожалуйста, не жалейте эти 500 рублей, купите себе клона. И вы сократили опять количество партнеров. У вас всего два партнера, а у вас уже за 1000 рублей активировался стол выплат. Как я говорила, что у нас дубликация на первую очередь. Продублировали вас первый партнер и купил себе клона и пришел, встал на это место и принес вам на 500 рублей на баланс для вывода. Второй партнер пригласил два партнера и купил себе клона и пришел, стал сюда на это место. Когда, прошу прощения, первый партнер становится сюда, у вас идет 500 рублей на баланс для вывода, а за 500 рублей у вас опять идет реинвест с вашему, становитесь с вашему спонсору на первый стол, у вас открывается первый стол, а второй партнер приносит вам 1000 рублей на баланс для вывода. Третий или вы своего клона точно так так, пригласили два партнера и купили опять клона. И у вас э, ваш клон стал сюда на это место и принес вам тысячу рублей на баланс для вывода. Вот и пожалуйста, у вас э, всего лишь сколько партнеров? Раз, два, три, шесть партнеров. А вы заработали три тысячи. Вот пожалуйста, э, за две тысячи активируйте э, площадку. Golden Ring мини а остальные ставьте на вывод. А, так э, на Golden Ring, если будут вас дублировать ваши партнеры, а, они все за вами придут на эту площадку. Ну и давайте, конечно, начнем с этой площадочки. А, она очень хорошая. Она недавно стартовала. А, на этой площадке у нас есть а, уникальные а, закольцовка всех остальных площадок. А, ну, и если вы. Как я уже говорила, хотите быстро с малым количеством партнеров, то вы можете сразу активировать первый блок за 4000. Но если у вас нет такой возможности, можно пойти через удвоитель. Это 2000. Вы активируете за 2000, можно активировать и первый, и второй за 6000. Но если вы есть такая возможность ну давайте начнем с 2000 вы пригласили два партнера первый партнер у вас в накопительный и второй у вас закрывается удвоитель и открывается за 4000 первый блок первые два как вы говорим эти левое и правое плечо идут вверх а здесь, когда становится к вам первый партнер, 4000 идет реинвест своему спонсору по галочке его, вот этого первого блока. Второй партнер вам приносит 3700 на баланс для вывода. Если вы уже активировали площадку Клевер Мини за 300 рублей, то ваш клон летит на эту площадку. А если у вас еще не активировано, то она у вас активируется «Клевер Мини» за 300 рублей. С третьего и с четвертого партнера у нас идет переход сюда во второй блок за 8000 ребята. Ваши партнеры не сидят и не ждут, а дублируют вас. Как я уже говорила, плечи левое и правое идут вверх. Сюда приходит первый партнер, становится, идет реинвест, к вашему спонсору по галочке на вот этот второй блок. А второй партнер вам приносит 1000 рублей на баланс для вывода. И если у вас активирована эта площадка «Клевер» за 3000, то ваш клон полетит на эту площадку. А если она у вас еще не активирована, она у вас активируется, и ваши партнеры будут все лететь сюда, к вам на эту площадку «Клевер Мини» вернее это площадка клевер а с третьего партнера а с четвертого партнера и четыре тысячи а с, со второго партнера у нас идут в накопительный а с накопительного идет на переход на площадку Golden Ring самую крутую за 20 тысяч ребята ну и как вы видите здесь совершенно другие заработки Пройдите всего лишь два стола, ребята, это, ну, я считаю, что это не так, не так это сложно. Активировалась у вас площадка, первый блок за 20 тысяч. А на эту площадку можно заходить и самостоятельно покупать, купить за 20 тысяч. Но на этой площадке у нас еще с площадки World Money тоже сюда летят прилетят, если вы будете там работать на этой площадке World Money, и тоже сюда будут лететь на эту площадку Golden Ring ваши клоны. Ну и, как я уже говорила, плечи идут вверх, вышестоящему А сюда приходит первый партнер, у вас идет реинвест по галочке спонсора этого первого блока – Второй партнер приносит вам 20 тысяч на баланс для вывода. С третьего партнера и с четвертого у нас идет переход во второй блок за 40 тысяч. Плечи идут наверх. А первый партнер идет реинвест по галочке спонсора вот этого второго блока. Когда приходит вам второй партнер, вам 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч из третьего 40 тысяч, из четвертого 40 тысяч. Итого 100 тысяч идет покупка третьего блока. Как я уже говорила, плечи идут. Левая и правая идет вверх. А здесь у нас идет первый партнер. Идет. Реинвест по галочке спонсора этого третьего блока. А второй партнер приносит вам на баланс 80 тысяч, а на 20 тысяч у нас идут 10 клонов летят на первый стол в World Money. Один клон за 5 тысяч на четвертый стол в World Money и 50 клонов на площадку PD социальную которую я вам сейчас рассказывала. Ребята, это будет просто денежный дождь. Ну и на третий, как я э, говорила, с третьего и с четвертого партнера вам идет на по 100 тысяч на баланс для вывода. Ну где, ребята, э, здесь э, увидите в интернете э, такой шикарный маркетинг. Да нет, его нет и не, не было, потому что... Э, э, э, это маркетинг выдуман с головы нашего админа и идет уникальная закольцовка всех этих наших площадок. Следующая площадка у нас, она тоже недавно стартовала. Это площадка «Клевер Мини». Площадочка со входом всего лишь 300 рублей. С двух лепесточков мы зарабатываем 18 750. Здесь, как вы видите, всего лишь три уровня. Первый уровень 3, второй уровень 9 и третий уровень 27. С партнера первого уровня идет 50 за уровень и 50 за реферальная. С партнера второго уровня – 50 уровень и 50 реферальная. С партнера третьего 25 и реферальная 25. <coughs> Итого, ребята, здесь с партнеров третьего уровня у нас идет отчисление по 50 рублей. Вот умножьте 27 на 50 и будет 1350 на активацию этого клевера Мини 2. Его можно, конечно, активировать и первый, и второй. Без проблем, ребята. Но покупка первого у нас всегда идет в обязательном порядке. Как вы знаете, что здесь 3, 9 и 27. Ну и с партнера первого уровня у нас уже здесь 200 рублей и 250 реферальные. С партнера второго уровня у нас идет 200 рублей уровень и 250 реферальные. С партнеров третьего уровня идет 150 и реферальные. 250. Шикарные реферальные вознаграждения, ребята, с третьего уровня 250 рублей за каждого партнера. Шикарно. Ну и с каждого партнера третьего уровня у нас идет отчисление по 50 рублей на реинвест 13 1350. Вот этого второго стола. Реинвеста первого у нас клевера нет. Только реинвест этого покупать его второй раз не надо. Вы просто будете выставлять брони под своих партнеров. Покупка клона здесь на этой площадке считается как новый партнер. Вы будете также получать и за уровень, и за реферальное вознаграждение. Ну и следующая площадка это Клевер. Клевер у нас площадка а вход на нее составляет 3000 и естественно здесь и заработки намного выше а, это, это вход 3000 выход с этих двух лепесточков 187 тысяч пятьсот рублей а, маркетинг эд совершенно асимметричен. Только единственное отличается вознаграждение. Это за первого партнера на первом лепестке 500 рублей, реферальное 500. Со второго партнера, партнера второй, второго уровня идет 500 рублей реферальное и 500 рублей за уровень. А с партнера третьего уровня 250 и реферальные 250. С каждого партнера третьего уровня отчисляется по 500 рублей. и того 13 500 рублей идет на активацию клевера 2. А здесь уже, ребята, не то, что на всех остальных лепестках. За партнера первого уровня 2000 реферальные 2,5. За партнера второго, у, второго уровня 2000 и реферальные 2,5. За партнера третьего уровня идет 100, 1500 э, уровень и 250 реферальные вознаграждения. Из каждого партнера третьего уровня отчисляется на, накопительный по 500 рублей. Итого на реинвест 13500 рублей. Зарабатывайте, как я уже сказала, с двух лепесточков 187 500 рублей. Шикарные здесь на этом лепесточке реферальные. Я не встречала, хотя прошла в интернете огонь, воду и медные трубы. Очень много проекта, очень много хайпов прошла, но нигде я не видела, чтобы были за уровень такие вознаграждения и реферальные вознаграждения. ну но... Ребята, вот такой вот наш денежный фонд. То, что делается, ребята, с удовольствием, вредным быть не может. Мало начать жизнь с понедельника, важно не закончить ее в среду. Ну, всем хорошего вечера. С вами была Ольга Арзуманян. Я отключаю запись и отвечу на все ваши вопросы.